так дробовичок смотрите сейчас почему то все вот эти мобы умеют открывать двери и кто то явно играется с ней так здесь надеюсь уже чисто системный рычаг какой-то хм. так ладно пока я его нажимать не буду а то мало ли так что у нас с той стороны ну в целом нормально чисто. Ну, то же самое что и с противоположной это два ну, скажем так зеркальных прохода так здесь есть какие-то ступеньки наверх да они заблокированы наверное чтобы мы с вами не пошли пошли точнее не в ту сторону куда нам нуж... не нужно Холодильник. Давай, кушай. Бинты. Это хорошо. Это у нас декор. С этой стороны ничего нету. Хм. Варп контрол. Турбин рум левел. Ну, пойдемте пока на ту отметку. Так, здесь прохода, скорее всего, нету никакого. Варп Кор Контрол. Ладно, пошли на Варп Кор Контрол. Ну, я здесь. И что теперь? В диспетчерской есть дверь доступа к варп ядру. Так, использовать контроллер тот. Ну, давайте нажмем на этот рычаг. открылась дверь и тут наверное сейчас будет ай-яй-яй то да не такой ты уже и крутой а вы парни уходите отсюда она ну. кто да так этом был какой-то этот стрелок сразу я вам говорю что меня там уже ждут потому что там стоит где-то вон Пацаны, откуда они только взялись, я не понимаю. Так забираем вещи, э -э опять расставляем. Так, как бы их теперь сюда заменить, чтобы было удобно убивать? А ну? Подойдет или нет? Чересчур они меткие. Здесь тусят два чувака и как-то они совсем, блин, так хитро стали. Постоянно меня залавливают. Ну смотрите, ну куда это годится? Хотя бы минус один. Вероятнее всего я сейчас сдохну. Хм, так, куда же второй пропал? Он был здесь. Наверное, он в эту комнату зашел. Да, так и есть. Ух. Так, надеюсь, их здесь было только двое. Что меня может немножко подлечить. Так, еда. 250 здоровья восстанавливает. Уже хорошо. Это у нас э, хмелья токсикоз убирает. Так, все же обратно подходим к этой двери, где меня уже несколько раз убили. Раз. Два. Так, турели я здесь вроде бы наблюдаю беру свои слова обратно наблюдаю так с этой стороны турелей нету это хорошо Ну, это варповый двигатель, насколько я знаю. В целом мы в той комнате, что и должны быть. Нам нужно пройти через варпа и машинное отделение вниз, на нижнюю грозовую палубу. Найдите рычаг турбинного отделения, чтобы открыть двери. Ну, я так полагаю это нам нужно в эти двери идти хм. эта турелька совсем Хм. <смех> <смех> <смех> как-то она и не особо стрелять по мне хотела Так, вот турбин, рычаг турбины, рычаг поврежден, но есть еще один рычаг с другой стороны сердечника основы. Используйте дверь с другой стороны рычага, идите к другой стороне привода и используйте альтернативный доступ. Так, здесь что-то прохладно, так давайте уходить отсюда. Бежать я уже не могу. Идем туда, где потеплее. Так, ну а где дверь, которая на другую сторону ведет? Так, давайте отогреемся. Покушаем. Покушаем. Да, без Евы очень тяжело. Так, с другой стороны, говорит. Ну хорошо. Это что? Где-то тут? А, вот есть какая-то дверька. А и турелька тоже есть. Ну... Вот ненавижу, когда меня вот таким образом зажимают. Так. Где там-то турелька? Турельки нету, это уже хорошо. Давайте сохранимся. Так, здесь есть еще одна турелька или нет? Пока что, по крайней мере, не видно. А где тут рычаг, о котором шла речь? Ну, падайте. Тут я вас не боюсь. Так, в той комнате как минимум есть одна вот эта мерзость. Ну, давай, подходи. Сила этого сосуда возродит меня. Посмотрим. Так, тут никаких турелей нету. Это было как-то... Неожиданно. Так, пистолетные патроны есть. Ну что, активируем? Взрывная дверь машинного зала открылась. Спуститесь вниз и войдите в диспетчерскую турбины. Так, войти в комнату турбин... Робот появился Ну, хотя бы перед носом не спавнится Что у нас тут? Куча всякого Так, давайте уходить отсюда У вас тепловой удар Скорее всего, нужно возвращаться обратно. Так, может быть, маркер есть. Да, вон турбин-контрол. Используйте доступ к заводу ангара на другой стороне турбинного зала. так это мне уже не нравится сюда надеюсь они не проберутся а вот эти вот проберутся аж бегом Очень хорошо, что они сюда не проходят. Так, хорошо. С этого мы, примите, забираем. С этого тоже. Так, вроде бы здесь все. Турельки. Турели вроде бы есть вот есть одна турелька но он ей на меня было наплевать и это очень хорошо так мне интересует если здесь еще вторая турелька так уже начинают орать Используйте небольшую дверь сбоку от комнаты, чтобы пройти в главный грузовой отсек. Давайте попробуем. Так, с патронами у меня уже начинается напряг. Что там взорвалось? Так, дверь сбоку это скорее всего она. Ну, я ее пока закрою. Так, значит, у меня есть, ну скажем так, быстрый вход в этот корабль. Давайте попробуем сейчас выложить все, что лишнее, все что ненужное. Кстати, броньку я уже ремонтировал за кадром сбросим вот это все. Смотрите, вот это мне все нужно отсюда увести. Так, еда в холодильник. И вот это где тут мясо. Его выложил. Так, ну да ладно. Так, с патронами уже начинает быть напряг. Если эти все патроны у меня закончатся, тогда я, наверное, полечу на базу, пополню запас. Ну, либо найду какую-то фракцию, с которой можно поторговать. И куплю. Один, 39 патронов у меня на дробовик осталось. так это есть хм. давайте-ка пожалуй сохранимся я так понимаю мы уже очень близко подошли а тот таракан уже куда-то уполз так увалим отсюда Эть. не больно так таракан есть там наверху еще жук, который стреляется. Не особо приятная вещь. И он там не один. Так, перезагрузочка. Перезарядочка. Так, тут пока ничего особо интересного нету. что я уже было подумал то турелька смотрите сколько их там и что-то рядышком даже кусается да хорошо что у меня бинты есть так и какой-то болезнь это у нас эндопаразиты эндопаразиты и у нас инфицированная рана паралич пищевое отравление инфицированная рана фух от болезни я избавился но жизни у меня довольно мало осталось. А ну? Они теперь упали куда-то там. И я их не смогу так легко достать. Были бы гранаты, вообще было бы замечательно. Так, где еще один? А вот это мне уже как-то не нравится. Так одного я уже практически убил. Один есть. Есть и второй. уже дробовиком быстрее будет. Так здесь еще один есть. Так, тараканы вроде бы все. Ай-яй-яй. Так, надеюсь, эти штуки сюда не залезут. Смотрите, сколько их тут понабегало. Так и еще одна мерзость где-то ползает. Ты что, Ты что дурак? Так еще тараканы понабегали. Так здесь они меня вроде бы не достанут. С тараканами пока все. Да сколько же вас тут? <связывая> <связывая> <связывая> Смотрите, кто-то еще и пристрелить меня умудрился. Итак, у меня есть два варианта. Там либо турелька меня убивала, либо там был вот тот чувак. Нет, это была турелька. так ты совсем ориентацию потерял ориентирование так он паучок меня поджидал так турелька вот она. Так одна, это неудобно, основной доступ к ядру заблокирован, нам нужно очистить этот контейнер, но консоль находится в зоне обслуживания на уровне 3, найдите дверцу доступа для обслуживания. То, то Мне кажется, что вот эта вот дверка, как раз к ней доступ будет через ту консольку, через тот рычаг, который взорвался. Ну, один из первых рычагов, который у меня был, который взорвался. Так. Давайте возвращаться на третий уровень. он у нас даже отметка появилась. Невозможно когда-либо добиться успеха в том, чем вы занимаетесь. Ну а мы посмотрим. Давайте попробую снова отремонтировать броню. Вот так. Да, к сожалению, броня со временем вообще придет в негодность. Это плохо. Здесь я где-то, кстати, находил броню. Тоже среднюю. Хм. Но ее нужно будет еще найти. Так. он та дверка, походу, которая мне нужна. Давайте попробуем добраться к ней. Через эту лесенку а эта лесенка заблокирована я понял понял я что это за лесенка я вот через нее пытался уже проходить хм. вот эта лесенка так, там вперед я вряд ли смогу пройти. Так, а это что такое? Ну, скорее всего, эта решетка не разобьется. Так, скорее всего. Нужно будет обратно через те ворота проходить. Бросает вызов крошечному существу. Я так думаю, что если вот эта штука начала появляться, значит я где-то уже рядом. Ну, я пока буду искать тот вход, о котором идет речь.